Дефицит, паника. Доллары покупают по 150-200 рублей. Давай-давай, все, уже точно не успеешь. Я тотально против. Все начали бухать. Винищи там или вискарики. Меня хотите лишить этого? Место для русских и украинских эскортниц. И опаньки. Я, честно говоря, возмущен даже. Ты пользуй чтобы не Гореться заживо в Всем привет. Последнее время я стараюсь радовать вас хорошими новостями. Но вы все пишете: А где зоопарк? Где зоопарк? Просите? Хорошо. Получайте. Второй в РФ детеныш краснокнижного гигантского муравьеда родился в новосибирском зоопарке. Ну, во-первых, про детишек это хорошо, да? А во-вторых, их двое. Если они разнополые, то они могут размножаться дальше. Ну, вы поняли больше муравьедов, гигантских и краснокнижных. А в подмосковном зоопарке переполох из-за большого пополнения. Там появились на свет американская бородатая выхухоль, среднеевропейский древесный хохотун и редкая разновидность хорька, хорек-паникер и североамериканский кролик-зануда. На этом хороших новостей больше нет. Импортеры начали снижать стоимость алкоголя в России. Опаньки, опаньки крупный дистрибутор и импортер алкоголя в России Ладога снизил цены на 17-19 процентов, а крупнейший импортер ВИН в России Людин Групп снижает цены на свой ассортимент аж на 15 процентов. Короче, что происходит, ребят? Обычно да, нацию, спаивают для того, чтобы ослабить ее, волю и так далее. Может быть, сейчас как раз наступил тот переломный момент, когда нас хотят спаить, то есть снизить цены на алкоголь, чтобы все начали бухать. <laughs> это одна версия. Вторая версия, ну, это такая банальная, да, ну, то есть курсы взлетели тогда и все импортеры, ну, переоценили, ну, как бы свои там товары, чтобы, ну, не попасть, не вляпаться на разрыв, на кассовый, да. Ну, а теперь, когда Курсы пошли вниз, и сегодня уже можно купить для импортных операций, если ты реальный импортер, да, где-то около 80 рублей за доллар отдаешь всего. Все, ну они посмотрели, блин, все их цены это были, исходя из того, что доллар 120 рублей, а сейчас 80. Ну понятно. Я вам так скажу, вы мало снизили цены. Да, давайте сами считайте, 120 рублей за доллар и 80 рублей за доллар, Какая, какое снижение? Посчитать можете? А? Не можете, да? больше 30%. процентов. Почему снижение цены 19%? процентов? Поэтому я лично бухать не буду, уже семь лет не бухаю, да, и сейчас бухать не начну, пока вы не снизите цены более чем на 30%. процентов. Так, стой, пожалуйста. Пока, короче, не снизится цены на 30%, процентов и более, я покупать это все винище там или в вискарике это не буду, понятно? И вам не советую. Ну а для тех, кто не пойдет затариваться бухлом, подешевевшим на 20 процентов, да, а кто ищет сейчас работу и хочет работать в моей команде, для вас важное сообщение. 2 апреля в 14.00 я лично проведу тренинг и отбор 30 людей в свою команду. Всего будет 200 человек, это будет полоса препятствий и тот, кто преодолеет эту полосу препятствий, 200 человек будет на полосе препятствий, 30 из них я приглашу в свою команду. Поэтому не упусти этот шанс. Завтра, 2 апреля, жду. А у нас в квартире газ. А у вас? С сегодняшнего дня вступил в силу новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь они должны рассчитываться в рублях. Ну, в общем, схема, как пояснил Путин, выглядит следующим образом. Даже если ты не хочешь платить в рублях, хорошо, плати в евро. На счет в банке, да? на котором тут же произойдет конвертация в рубли и Газпрому будут отправлены рубли. Но европейцы тут же заявили, нет, мы продолжаем платить в евро, поэтому вроде как все удовлетворены. Новость очень хорошая. Газ и поставки газа будут продолжаться, Россия будет получать экспортную выручку в евро, конвертировать их тут же рубль, рубль будет укрепляться и евро, в общем-то, будут. Поэтому все хорошо. Взаимные гадости. Минфин ФРГ прорабатывает, а, кстати, ФРГ, да, появилась, кстати, да, раньше был Германия, теперь ФРГ. Что бы это значило, кстати? Прих... Это какая-то. <с>... Минфин ФРГ прорабатывает вопрос национализации немецких дочек Газпрома и Роснефти. Путин сказал, газ теперь только в обмен на рубли. Немецкое правительство сказала, них. Высшие должностные лица да, Минфин и ФРГ работают. Над внутренней экспроприацией и национализацией немецких дочерних компаний, российской энергетической компании, Газпром и Роснефть. В общем, умно звучит, да, работают над внутренней экспроприацией и национализацией. Ну, короче, вот, короче, изъятие. Да? Помните, как бы, высвобожденные рабочие места, то есть вместо увольнения и сокращения, и тут экспроприация и национализация. Ну, короче, взяли и забрали. Нах инфраструктуру Газпрома, если газ прекратит поступать. Может, они имеют другие там источники газа, и они отберут у Газпрома инфраструктуру и наполнят ее другим газом. А может быть, в хранилищах есть где-то все-таки газ? В общем, надо ждать конкретики, потому что сейчас это все бряцание. Одни говорят, отключим газ, не будете там что-то платить рублями, другие говорят, тогда мы сделаем вот эту национализацию. В общем, стороны обмениваются такими, знаете, заявлениями и уколами. В общем, за все так или иначе расплатится конкретный житель, у которого отключат отопление до окончания там, отопительного сезона, люди будут просто замерзать. Потом они выйдут на улицу, будут бить касками, там, о горбатый мост или там кастрюлями, или чего. Ну, в общем, <coughs> не очень хорошо все это. В Дубае в магазинах Шанель Россиянам продают тяжелый люкс только если они подписывают бумагу специальную бумагу, что не живут в России и не будут носить брендовые шмотки компаний на территории России. Даже. Лиза Литвин, девушка, которая зашла прикупить сумочку в магазине Шанель в дубайском Mall of Emirates, она поделилась в экстремистской инсте. Документиком, который покупатели из России должны подписать, если хотят оплатить люксовые вещи в Шанель. Им дают такую бумагу, говорят, подпишите. И те, кто умеет читать, ну, не все умеют читать на арабском или там даже на английском, да, но те, кто умеет читать, сообщают, что там написано, что я такой-то, такой-то в России не живу и шмотки вот эти вот не буду носить в России. И только после этого им пробивают чек. Ребят, что такое Дубай? Это место для развлечений, для деловых тусовок. Ну, на самом деле так говорят, деловая тусовка, а на самом деле развлечение. Это место для русских и украинских эскортниц понимаете, это источник валютных поступлений, в конце концов. И теперь нам что, его тоже закрывают, что ли? Как так? Это, это место, где приезжают люди, затариваются тяжелым люксом, ходят вот в этих Гучи, ходят как пампушки, как какие-то клоуны, понимаете, да? И потом они иногда в этих же нарядах, я их встречаю здесь на улицах Москвы, это так смешно, и вот это смешно, вы меня хотите лишить этого. И я, честно говоря, возмущен до глубины души. Не ли... Уважаемые правители э, Дубая, пожалуйста, не лишайте меня вот этих клоунов, вот этих аниматоров, которые ходят в этом тяжелом люксе, ведь их видно, ведь я всегда улыбаюсь, когда встречаю их, ну не пожалуйста, не лишайте, не заставляйте подписывать россиян эти бумаги, да, понятно, да, иначе тогда жизнь наша станет серой, да, и нам придется для того, чтобы Кайфануть и увидеть этих клоунов в тяжелом люксе, ехать в Дубай. Теперь я понимаю ваш таинственный план. То есть вы хотите, а, вы хотите воспользоваться ситуацией. Правительство утвердило постановление о повышенном авансировании госконтракта в 2022 году новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере, смотрите, от 50 до 90 процентов будут проводиться с казначейским сопровождением. В общем, короче, ребят, о чем это? Раньше, если ты выиграл тендер, то тебе надо пойти было деньги в банки взять, да, выполнить поставку и потом ждать, пока тебе, короче, казначейство оплатит. Ну, немногие могли себе это позволить, немногим давали кредиты в банк, а сейчас банки вообще никому не дают кредит, и все поставки встали, просто вот колом стали. Поэтому правительство тут же утверждает новый порядок, и теперь оно говорит, нет, пожалуйста, продолжайте нам поставлять так необходимые товары и услуги, не надо ходить к банкам, все, не надо, мы вас сами будем авансировать, что, безусловно, хорошо. Будем наблюдать, как это постановление будет выполняться, дьявол же в деталях. Буду держать вас в курсе. Медведев назвал продовольствие тихим оружием. По словам Медведева, продукты нужно поставлять только нашим друзьям за рубли или национальные валюты. В частности, он сказал, получается, завтрак мы съедим сами, обедом, возможно, поделимся с друзьями, а ужин врагам не дадим, обойдутся, лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся. Рекомендации от зам безоприняты, без приняты. Но к чему они ведут? Во-первых, обожремся, да, Будем грузными, тучными, настроение будет не очень. Как спортом-то заниматься, когда переел? Ну, точно не для меня такая рекомендация. Вот. В период катаклизмов люди часто интуитивно, вот, интуитивно пытаются спрятаться в ракушку. Вот все в дом, да? Вот всем входить, никому не выходить и так далее. И эта стратегия интуитивно понятна, но она оказывается наиболее часто тупиковой. Татаро-монголы обычно, когда на Русь приходили, они даже в город не заходили. Они вокруг города биваки свои разбивали, два года стояли. И город от отсутствия продовольствия, там, воды или от болезней умирал и сдавался. Да, у них было сперва продовольствие за этими стенами, но за год-два продовольствие кончалось. А выйти из города они не могли никуда. Поэтому стратегия спрятаться в своей ракушке, у нее есть свои минусы. Поэтому есть другие способы. Так называемый оперативный простор. Когда в ответ на изоляцию, на да, ответ на такое ну, как проявление, да, я сохраняю оперативный простор и простраиваю новые социальные связи с другими странами. Я не отвечаю на вызовы сжатием, я отвечаю на вызов, наоборот, простраиванием новых социальных связей. Вот, ну, мне лично нравится такой подход, я его постоянно применяю в кризисе. Вам выбирать, какой подход вы будете применять. Скорее всего, нужно владеть и тем, и этим, а может еще другими подходами, но напишите мне в комментарии, какой лично вы используете наиболее часто. Производители отказывают дистрибуторам и ритейлерам в отсрочках при поставке смартфонов. За новые партии они требуют полную предоплату или дают какую-то минимальную техническую отстрочку платежа. В результате цены на смартфоны в марте выросли на 30%. В некоторых выпусках я так вот как-то не очень бережно бросил смартфон и чуть его не разбил. Вот. Теперь, когда цены выросли на 30%, я буду делать это сильно аккуратнее. Но вообще, если серьезно, да, вся эта тема какая, знаете, вот при этих скачках курса, при этом все вот это вот пани, да, паника, дефицит и так далее, да, платить в рублях можно, в долларах нельзя и так далее. Слушайте, в этот момент, конечно же, литейлеры, дистрибуторы, производители все завышают цены. Во-первых, они все боятся просто, да, они жирок хотят собрать, чтобы способность закупить очередную партию товара у них была, ну, понимаете, да? Вот, и потом они завышают цены там и все. А те, кто покупает сейчас эти изделия, но ну, они вынуждены заплатить там двойной ценник, тройной. Не пишите, не участвуйте в вот этой игре, как это, кальмара. Там, кто первый бежит, тот первый и падает в пропасть. Ей-богу, некоторые сейчас доллары покупают по 150-200 рублей, понимаете? Слушайте, вы знаете, есть такой сейчас черный рынок, людей разводят, они говорят, мои доллары купить, вы знаете, сколько сейчас стоит доллар? 200 рублей. А этим мышам дают доллары по 200 рублей, наличкой, и забирают у них рубли из расчета 200 рублей за один ржавый бакс. Вы понимаете, что это просто обман? импортеры, кто импортирует товар, покупает по 80. Короче, если вам реально нужен доллар, то его сейчас купить объективно, да, по 85. Можно? Если вы до сих пор покупаете по 120, по 150, и если по 200, ребята, ну что вы делаете? Я тотально против Когда паника, там есть специальные люди, которые вас еще ускоряют. Давай, давай, все, уже точно не успеешь, давай, если будешь бежать первый, то прорвешься, да? и там стоит такая большая ловушка, и первые начинают падать в эту ловушку, их там закрывает и все. То есть, знаете, мы привыкшие к интуитивному такому представлению, да, что главное не быть последним. Когда медведь за тобой гонится, да, главное не быть последним, потому что последнего уж медведь и скушал, да. Так вот я вам так скажу, когда паника, медведь не сзади, медведь впереди, он растаял ловушку. И запомните, медведи расставляют ловушку. Ну, умные медведи, такие опытные, и сзади, и спереди. Поэтому середины надо держаться. Царьград заявил о получении 1 миллиард рублей неустойки от Google. Короче, в чем суть? Google, ну, то есть YouTube, снес канал Царьград когда-то. Царьград, ну, название-то располагая, да, они в суд подали, да, чё какого хрена вы нас снесли и так И сказали, сто тысяч рублей наши, значит, потери за каждый день. Царьград нанял американскую юридическую компанию Бейкер МакКинзи, так, и с помощью нее суд присудил миллиард рублей компенсации. Миллиард рублей. И, пожалуйста, они смогли добиться исполнительного производства, и сейчас этот миллиард рублей заблокирован на счету, на российском счету Гугла в России. Вот и все. То есть Царград утверждает, что они получили эти деньги или они уверены, что они их получат. Ну, в общем-то, при наличии денег на счету и при наличии исполнительного листа, вероятность этого действительно большая. О чем это говорит? Это прецедент. Мы часто удивлялись, когда слышали какие-то рассказы, там, что какой-то человек поломал зуб в Макдональдсе, да, и ему выплатили там, миллион долларов еще что-то, кого-то в больнице там неправильный ему зашили, и ему там 10 миллионов долларов компенсации. Мы удивлялись всегда, что в России этого нет. О. А теперь есть. Используйте свое право, используйте российские суды. Правда, при этом юристов вам, скорее всего, придется нанимать очень дорогих. Возможно, весь тот миллиард, который выиграет Царьград, он и заплатит американской юридической компании Baker McKinsey. Ну, вы понимаете. Да? Видимо, насмотревшись на Царьград, русские блогеры объединились и создали коллективный иск против МЕТА. Экстремистская организация в России. Итак, совет блогеров при Совете Федерации, есть ведь такой М -м -м, совет блогеров, требует от МЕТА выплаты компенсации 1 миллиард долларов из-за блокировки Инстаграма. В общем, блогеры лишились доходов и предъявили иск МЕТА и сказали, ребят, в общем, все из-за вас, вы там не соблюдали какие-то правила, мы лишились доходов и мы вас будем сейчас судить. Здесь есть только один вопрос. Мета экстремистская организация, если блогеры ее засудят и мета выплатит деньги людям, да, не станут ли люди, получатели этих денег, тоже экстремисты? В общем, непонятно. Дальше. А почему Мете не подать встречный иск русскому надзору, что они заблокировали? Ну, не на миллиард, а на 10 миллиардов. Друзья, вы видите, как увеличивается противостояние как силы стягиваются, как взаимные претензии на триллионы долларов в различных юрисдикциях, в американских, российских создаются. Все это предвестник гигантской войны, которая переместится в суды и так далее. Еще долго будет бахать. Поэтому нам важно сделать так, чтобы вот вся эта хрень нас с вами не раздавила. Нам очень важно сейчас выжить, чтобы перейти к процветанию. Жизнь все равно победит смерть неизвестным нам образом.